Всем привет! Сегодня готовим фаршированные шампиньоны. Такие грибы прекрасно подойдут в качестве горячей закуски и покорят всех ваших гостей и близких. Но также их можно приготовить на обед или ужин. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и интересных рецептов. Для приготовления желательно использовать крупные грибы. У меня шампиньоны. Грибы очищаем от кожуры. Это очень удобно делать с помощью ножика, вот таким образом. Затем аккуратно убираем ножки у грибов и с помощью чайной ложки немного зачищаем серединку. Ножки и остатки от грибов мелко нарезаем ножом, очищаем и нарезаем одну крупную луковицу. На хорошо разогретую сковороду выливаем примерно 3 столовые ложки растительного масла и начинаем обжаривать лук. Регулярно помешиваем. Затем к луку добавляем грибы и продолжаем обжаривать. Шампиньоны с луком солим, перчим и добавляем любимые специи. У меня это сушеный чеснок. Еще раз немного перемешиваем и отставляем в сторонку. Мелко нарезаем обжаренное куриное филе. Можно использовать любое отваренное или обжаренное мясо. Также подойдет обжаренный фарш, либо ветчина. В отдельной емкости смешиваем все ингредиенты для начинки. Грибы с луком, куриное филе и натертый сыр. У меня примерно 50 грамм. Выдавливаем сюда 2-3 зубчика чеснока. Добавляем 2 столовые ложки сметаны или майонеза, солим, перчим и все хорошо перемешиваем. Начинка готова. Емкость для запекания немного смазываем растительным маслом. Грибочки тоже немного в серединке смазываем растительным маслом. И заполняем начинкой наши шампиньоны. Накладываем начинки побольше, с горочкой. Сначала запекаем шампиньоны в духовке, разогретой до 180 градусов в течение 20 минут. Затем открываем духовку, сверху присыпаем шампиньоны еще немного натертым сыром и убираем в духовку еще на 10 минут. Посмотрите, какие сочные и красивые получились у нас шампиньоны.